Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вообще-то Людмила Казанцева из города Ридинг, это восточный Казахстан. Пришла в компанию эту, но ну, у меня очень большая, так сказать, и у меня, и у внучки большая, так сказать, проблема по здоровью. Внучка у меня ДЦПшка, а у меня гипертония второй степени, инсульт, баба перенесла два инсульта и плюс клиническая смерть на операционном столе. Задумалась, так сказать, о дальнейшей своей жизни, о том, что -то думаю, ничего тебе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 Я подумала, если он скажет, что да, уникальная продукция, значит, я захожу. Он изучил буквально на утро, он говорит, я уже зарегистрировался. Как зарегистрироваться? Это не моя ссылка, это ссылка моей тети. Бегом-бегом угу. давай я регистрировался и заново. Там, в общем, такая тикарда произошла. Пере, перерегистрацию пришлось врачу моему делать под меня. Понятно. Ну, общем, то есть, он так толкнул меня. В общем, толкнул меня в срочном порядке идти в эту компанию. Вот, толкнул меня. Он понял, видимо, что компоненты там полезные, правильно? Да, ли? да, так. он изучил, он сказал, продукция уникальная, он состав в первую очередь изучил, Он сказал, Люда, это уникальная продукция теоретически, а как на практике? Давай будем проверять. Угу. Вот так вот. И, в общем, все, мы в раз в один день, так сказать, получилось, что вошли мы.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 Обратил внимание, думаю, дай зубы гляну у нее. Как-то она уже молчит мне, это не, не, не якость. И флюса-то нету. У нас каждый раз плюс все постоянно. То на датике, то на другой. А, просыпается ребенок утром, бац, у нас полка, как говорится, пол лица, на, на, на пол лица флюс. А тут нету, нету, нету, нету, уже полгода, наверное, нету. Ну как, месяцев пять 6 вот этих было. А я говорю, Машенька, ну-ка, посмотри, что у меня там с зубами. А у него все, все нормально, никаких дырок нету. Как нету? Все, говорю. Я говорю, ну-ка, давай щетку у сейчас почистим зубы, может быть, там пища забилась. Опять сомнения у меня дела? Опять? Mm -hmm. Давай ей... А народ не дает открывать? Я уже руками, прям, знаете, силы, прям... Открывай рот, показывай. Uh -huh. В общем, вот так это вот. И кое-как мы открыли рот, я ей все просмотрела, прощупала. Думаю, господи, наверное, что-то у меня или с головой непорядки. Я потом говорю, Маша, хочешь, у ну, мне дырки были? Я уже сама себе сомневаюсь уже, что были они или не были. Говорит, Мам, ну ты, говоришь, что совсем-то? Вот своим глазам не верила уже. Вот представьте, у результат у внучки я своим глазам не верил, что дырок нету. Это выходит... Вот тут... А вы давали, наверное, что-то окостное, да? Или как? А, дело в том, что я еще поначалу не сообразила, что я коллегу-то позвонила на следующий день. Говорю, Олег, вот так ага. вот так у моей внучки это карис исчез полностью, у меня уже полный рот кариса было. А тут был чистенький дубл, но он говорит, ну вы же принимали. Я говорю, точно. Так вот почитай, сзади в кабинет, почитай заново. Ну я и прочитала, -мо, да столько да. Там же костная регенерация костной ткани. И и костной ткани там. И все, вот теперь я и поняла, а мы ведь 0,1 постоянно, как 0,1-21 идет у нас. Мы постоянно ее не прекращали, и до сих пор мы ее употребляем. Я она у нас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 У нее с рождения, в общем, она тоже инвалидовая группа у меня, эпилептик, получила, в общем, хорошую посадку почек. Очень много получала фармацевтики, что мы посадили конкретно почки, плюс еще остудили. Ну, наверное, еще инфекция, вирусы, там, так. в общем, куча всего на почки. И у нее почки конкретно работали так, что у нее давление резко падало, и она у меня ходить не могла. То есть она могла только за стенку держаться или за косяки там.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 Uh -huh. Постепенно отвыкайте от этой фармацевтики, постепенно, резко нельзя. Это я по себе знаю, потому что я сердечные только таблетки в последнюю очередь а, прекратила, потому что а, у меня же пролапс клапана еще плюс, ну, как говорится, химическая болезнь сердца плюс к этому. Поэтому я боялась за него, потому что она уже два инсульта перенесла, и плюс клинический смерть, а это сорсновато так резко-то бросать.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 Химию убавлять, сразу вам говорю, химию убавляйте. Иначе оно будет долго тормозить восстановление. Это я уже цвета на своей шкуре испытала. На своей шкуре, собственно, испытала. Оно тормозит, и я, когда с Олегом бросайте эти таблетки на одних вергонах. и я так и сделала потом. Ну, я так понимаю, у вас сейчас там структура большая, правильно? Ну да. А может быть, еще поделитесь какими-то отзывами?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 так сказать, продукцию создали, вот это, помочь нашим мужчинам. Сохранить надолго-надолго мужскую силу, так, так сказать, мужское начало сохранить. Ну, правильно, мужчины, хоть и сильный пол, но все равно они изнашиваются больше, наверное, чем женщина. Потому что не всяк э, работает же, начальником, правильно, в чистоте.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 Редко, ой, я даже, редко Расстройство нервной системы. О, Боже. Да, может вызвать аллергические реакции в виде крапивницы, кожное высыпание, потом сильнейшая диарея. А потом же э, эти же антибиотики э, осаждаются у нас в нашем организме, попробуй их потом еще выведи. Это ж не так, Оля, что Оля, да дело в том, что такие антибиотики людей парализацию вводят, ДЦПшками делают. У меня за внучка-то именно после... Вот смотрите, я вам историю не рассказала, потому что она у меня инвалидом-то В год и три месяца ей сделали прививку полимелит. У нее вечером поднялась температура под 40. В трое суток мы сбивали, температуру не могли сбить, ее увезли в детскую больницу, я, единственное, что залеет, что я не легла с ней. Дело в том, что вот эта бактерия и прививка плюс антибиотики дали ей страхную реакцию. Это мне в области в области Усковногорска нам сказали, у вас причина возникновения вот этого овощного состояния ребенка, в превратили буквально ее,